Всем привет! В этом видео я покажу, как SolidWorks настроить шаблон детали. Сейчас у меня открыт пустой документ детали. И для того, чтобы использовать все возможности этого инструмента я зайду в свойства и на вкладку конфигурации. Здесь нету пока ни одного свойства, добавим несколько свойств. Первое будет свойство обозначения. Второе свойство ⁇ наименование. Третье свойство ⁇ длина. Четвертое ⁇ ширина. Пятое ⁇ толщина. Шестое ⁇ материал. И седьмое ⁇ масса. Так, почему нужно добавлять э, свойства именно на вкладку Конфигурация, а не на вкладку Настройка? Потому что при добавлении конфигурации к детали или сборке все свойства будут браться именно вот с этой вот вкладки. А если свойства будут на вкладке Настройка, то при добавлении конфигурации свойства будут браться отсюда. То есть все конфигурации будут иметь одни и те же свойства. Так, теперь на плоскости, например, сверху, нарисуем эскиз прямоугольника ну пусть это будет не знаю там 200 на 100 и выдам его скажем на 10 миллиметров так у нас есть какое-то тело и у этого тела есть э, какие-то размеры теперь нам необходимо эти размеры снести вот в эти свойства значит э, длина выбираем Размер, сюда ставим курсор и у нас размерчик сюда подтягивается. Ширина, то же самое. Толщина, то же самое. Материал, ставим ссылку на материал. Здесь ставим ссылку на массу. Так, у нас обозначение куда делать. Допишем обозначение. И в обозначении нам нужно поставить ссылку на имя детали и на имя конфигурации. Поэтому пишем имя файла, скобочка файлный, тире имя конфигурации. имя конфигурации так здесь пишем configuration name итак у нас получилось 7 файла деталь 2 и имя конфигурации по умолчанию щелкаем ok здесь можем переименовать по умолчанию ну например 0.1 и здесь у нас автоматически Ими поменялось. Теперь применим материал. Ну, пусть это будет, допустим, медь. И здесь также материал поменялся. Поменялась, кстати говоря, и масса. Поменяем размер на 250. И здесь также размер поменялся. То есть все вот эти вот а, параметры можно снести впоследствии в таблице спецификации. После чего будете менять. Размеры модели и в таблице спецификации э, корректные данные будут обновляться автоматически. Теперь осталось только сохранить э, эту деталь как шаблон. И можно им пользоваться из э, команды файл создать новый. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.